والصلاة والصلاة уважаемые братья и сестры, старейшины, саламу алейкум мурахуалла. Мне хотелось бы продолжить ту тему, которую мы начали на прошлой лекции, завоевание Иерусалима и если я правильно помню, то мы завершили повествование моментом о диалоге между Абу-Суфьяном и императором Ираклием. Эту историю передает имам Бухари, Рахимулла. При жизни пророка, wassalam, посланник Аллаха, рассказал людям о наступлении дня, когда мусульмане освободят мечеть Масджиду Акса. И это чудо пророка алейху саляту ассалям. Почему? Потому что пророк саллаллаху алейхи салям отошел в мир иной, и ничего не случилось. Абу-Баккар стал халифом. Ничего не случилось. Затем, во время правления Умара ибн аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах, произошла очень известная битва, битва при Ярмуке, где принимал участие Халид ибн Авалид, выступая против византийцев. Византийская держава была мощным государством того времени, его территория простиралась от Восточной Европы до Шама. So moved, в битве при Ярмуке мусульмане одержали победу над византийцами. Когда они победили византийцев, командующий войском Абу Убайда ибн Аль-Джаррах отправляет письмо Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен имя Аллах, который в это время был в Медине. Он пишет, о повелитель правоверных, что нам делать дальше? Куда нам следует идти? На это Умар отвечает, направляйтесь в Аль-Аксо, идите в Иерусалим. Затем Абубайда убайда ибн Аль-Джарада, будет доволен им Аллах пишет, «О повелитель правоверных, имеется одна проблема, которая заключается в том, что человек, правящий Иерусалимом, комендант города, и никто не может захватить Аль-Кудс, потому что этот человек известен своим интеллектом. Никто не может сравниться с ним. В ответ Умар ибн аль да будет доволен им Аллах, пишет ему письмо, в котором говорит, «Мы начнем завоевание, и полководец арабов пойдет против полководца римлян. Отправь против него Амра ибн аль -Аса". А кто был Амр ибн Ас, да будет доволен им Аллах? Это был один из самых интеллектуально одаренных сподвижников. Амар ибн Аль-Ас и Халид ибн Валид, да будет доволенными Аллах, приняли Ислам в один и тот же день. Халид ибн Валид, да будет им Аллах, рассказывал, «Когда я вошел к пророку, он улыбнулся мне, и затем я положил свою руку в его руку, Пророк, алейиссаляту ассалям, улыбался все то время, пока я держал свою руку в его руке. Затем Амр ибн Аль-Азда, будет доволен им, принял ислам, и пророк, алейиссаляту ассалям, сказал, сегодня Мекка исторгнула свою печень, имея в виду, что эти двое были совершенно особенными людьми. Они были лучшими представителями молодежи Мекки. Так вот, Умар пишет, мы ударим по нему с помощью полководца арабов. Тогда Абу Убайда ибн аль да будет доволен им Аллах, отправляет армию во главе с Амром ибн аль-Асом. И Амр ибн аль-Ас, будет доволен им Аллах, направляется в Аль-Кудс и начинает осаду Иерусалима. Он отправляет посыльного с поручением, тот возвращается в плохом настроении. Отправляет одного за другим, и все посыльные приходят назад, очень расстроенные приемом коменданта Иерусалима. Тогда он говорит, я пойду сам и притворюсь, что я посыльный. И Амр ибн Аль-Азда, будет доволен им Аллах, идет сам, притворяясь, что он посыльный. Он приходит встречу коменданту Иерусалима, и тот очень впечатлен таким посыльным. Правитель идет к своему совету и говорит, «Послушайте, этот человек не похож на обычного посыльного». Его спросили, «Почему ты так решил?» Он отвечает, «За свою жизнь я говорил с тысячами посыльных». Этот человек говорит и ведет себя как лидер. И, если я не ошибаюсь, это сам Амр ибн Аль-Ас. Тогда они его спрашивают, «Что же нам делать?» «Каков будет твой совет?» И тот говорит, «Мы убьем его, но поскольку не принято убивать посыльных, мы сделаем следующее. Мы позволим ему покинуть Иерусалим, а затем пустим по нему стрелу». И скажем, это была случайная стрела, мы не знаем, кто ее пустил, и он умрет. В этот момент Амр ибн Аль-Аста, будет доволен им Аллах, направился к выходу, к воротам Иерусалима. Один из арабов, не мусульманин, был в курсе того, что происходит, и он сказал Амру: "Ты пришел очень красиво и уходи красиво". А Амр, будучи очень умным, сразу почувствовал подвох. И как только он достиг ворот, он обратился к воинам, говоря: "Знаете, может я смогу уладить эту проблему? Позвольте мне вернуться назад и поговорить с правителем. Возможно, мне удастся решить этот вопрос". И мы избежим кровопролития. Он возвращается с тем, чтобы поговорить с правителями Иерусалимы. Придя к нему, он говорит, скажи, пожалуйста, ты впечатлен общением со мной? Тот говорит, да, конечно, ты умный человек. Амр говорит, завтра я приведу тебе еще девять человек, таких же умных, как и я. «И мы обсудим наши вопросы, и мы тебя убедим, что тебе лучше отдать Иерусалим нам». Комендант возвращается к своему совету и говорит им, "Но ну, что вы скажете?» Те отвечают, «Лучше оставить его в живых, ведь завтра их будет десять». После этого Амр ибн аль Азда, будет доволен им Аллах, ушел, и прошло несколько дней. Комендант продолжает его ждать, и затем он посылает ему письмо с вопросом, «Когда же ты придешь снова?» Тот отвечает, «Это был я, Амр, и, конечно, я не приду к тебе снова». К этому моменту городу уже подошли три, три войска, их командующие: Абу Убайда ибн Аль-Джарра, да будет доволен им Аллах, Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, и Шуракбель ибн Хасана, то есть три самых главных войска, которые участвовали в победном сражении при Ярмуке. Коменданту удалось покинуть город, и он оставил патриарха главным. А патриарх заявил, что отдаст ключи от Иерусалима, но сделает он это только лично Умару ибн Аль-Хаттабу, и никому другому. И здесь возникает вопрос, почему он так хотел отдать ключи именно Умару ибн Аль-Хаттабу? Некоторые ученые говорят, что у патриарха в его книгах имелось описание событий завоевания Иерусалима, и все признаки указывали на Умара ибн Аль-Хаттаба. Лично я полагаю, что истина заключается в том, что они знали о справедливости Умара ибн аль да будет доволен им Аллах. Они знали, какой он человек. Так вот, патриарх отправляет письмо Абу Убайде, говоря, мы отдадим ключи от города только Умару ибн Аль-Хаттабу, да будет доволен им Аллах. А Умар в это время находился в Медине, и Абу Убайда ибн аль-Чаррах, да будет доволен им Аллах, пишет письмо в Медину, и с этим письмом в город едет делегация христиан. Итак, представьте себе, они собираются встретиться с самым влиятельным человеком в мире того времени. Они ищут дом Умара ибн аль-Хаттаба и находят небольшой домик. Но его не оказывается дома. Затем они идут в мечеть Пророка вассалям. Но не доходят и там Умара ибн аль-Хаттаба да будет доволен им Аллах. Они начали расспрашивать людей, и те сказали: «Мы видели его. Он сидит вон там на коврике». И наконец-то они нашли Умара аль-Хаттаба да будет доволен им Аллах, самого влиятельного человека того времени, сидящего в одиночестве на коврике. Эта группа христиан подошла к нему, они отдали ему письмо от Абу-Убайды ибн Аль-Джарраха, передали салям от сподвижников, да будет доволен им Всевышний. И при этом христиане пребывают в шоке. Умар, самый влиятельный человек в мире, скромно сидит на ковре. Умар читает письмо. Отвечает им «Я буду советоваться со своими людьми, вы можете возвращаться назад, я дам вам знать о своем решении». Умар, да будет доволен им, Аллах советуется с остальными мусульманами. Некоторые из них говорят «Езжай», некоторые говорили «Не езжай». Но Умар все же отправился в путь. Знаете, почему он поехал? Потому что пророк Алейиссалату <реку> вассалям, сказал «Совершите два раката намаз в масджиду л А если вы не можете совершить два раката… «Тогда отправьте масло для светильника в мечети». Это является чудом пророка, саллиллаху алейхи ассалям. Почему? Потому что в то время Иерусалим не был в руках мусульман. И как же Умар мог не поехать? Ведь он тем самым исполнил пророчество, сделанное пророком, алейху ассаляму Итак, Умар, да будет доволен им Аллах, решает ехать. И здесь есть удивительный момент. Ведь люди, подобные Умару, да будет доволен им Аллах, вели такой образ жизни, который полностью соответствовал жизни Пророка, алейхиссалату вассалям. Их жизнь была полностью посвящена Исламу. Это тот самый Умар, к которому пришла делегация, а он скромно сидел на ковре. И тот же самый Умар, который однажды приблизился к дому Пророка, алейхиссалату вассалям, он обошел дом со всех сторон, и увидел, что в доме практически нет еды, немного воды и еще какие-то продукты. И он говорит, я начал плакать. Я сказал пророку, алей-иссаляту вассалям, О посланник Аллаха, посмотри, в какой роскоши живут правители Персии и Рима. А ты, самое великое создание Всевышнего, живешь такой простой жизнью. Передается, что пророк, алей вассалям, лежал в этот момент. И, услышав его слова, он сел. И говорится, что коврик, на котором он лежал, был таким жестким, что он оставил у него следы на теле. И пророк али Вассалям сказал, «Ой, ибн даже ты, неужели ты не понимаешь мой пример того человека, который отдыхает какое-то время под тенью дерева, а затем уходит? Он продолжает свой путь». Это и есть моя жизнь. И вот теперь Умар, став правителем, самым влиятельным человеком в мире, оказался в той же ситуации, получил возможность испытать тот же опыт отказа от роскоши и блеска. Умар придерживался сунны Пророка вассалям. отдохнуть под деревом, а затем продолжать свой путь. В этом и есть суть этой жизни. Вот почему Пророк вассалям сказал: «Совершите два раката намаза». В Мазде Дулякса Омар хотел быть тем человеком, который откроет врата мечети для верующих. Это поистине удивительная история, и я рад возможности ее рассказать. Итак, Омар выходит в путь. Он берет с собой всего лишь одного спутника. Всего одного человека. У них было два верблюда. Один из них был получше, а другой чуть хуже по состоянию. По пути они попадают в деревню и встречаются с ее жителями. Это было время, когда ислам только начал распространяться. И не все люди знали религию хорошо. Люди той деревни рассказали Умару об одном пожилом человеке, который, будучи не в состоянии смотреть за своим скотом, нанял другого, более молодого человека для этого. А в качестве оплаты за труд он разрешил этому юноше вступать в отношения со своей женой. Умар, да будет доволен им, Аллах, вызывает его к себе и говорит, «А ты знаешь, что такой поступок является грехом?» Тот отвечает, «Нет». Он говорит, «Я отпущу тебя в этот раз, но если это повторится вновь, я казню тебя». Затем Умар продолжает свой путь. И он попадает в другую деревню, жители которые рассказали ему о человеке, женатом на двух сестрах. Ромарда so, будет доволен Аллах, вызывает его к себе и говорит, Ты женат на двух сестрах, это грех. Это упоминается в Коране, ты не можешь быть одновременно женатым на двух сестрах. Тот отвечает, О, повелитель правоверных, я люблю so, Umar, их! На что Ромарда будет доволен Мала говорит, ты можешь любить их, но это грех жить с обеими. Разведись с одной из них. И тот человек развелся с одной женой. Затем он продолжает свой путь дальше. Он подходит к месту, где видит группу немусульман. Они стоят под солнцем, а на голове у них огромные емкости с маслом. Но спрашивает у местного лидера, кто эти люди? Почему они несут такое наказание? Тот отвечает, они христиане, и эти христиане не могут платить подать, то есть налог, который должны были платить не мусульмане, проживая в исламской стране. Они не могут платить подать, на что Умар говорит, «Если они не в состоянии платить подать, почему вы наказываете их за это?» И Омар назначил другого наместника в том городе. Вот почему Омар был удивительным человеком и потрясающей личностью. В другом случае, Омар да будет доволен Малла, увидел пожилого иудея, просящего милостыню, он позвал наместника и спросил его, «Почему этот человек просит милостыню? Всю жизнь он платил нам подать, а теперь, когда он не в состоянии платить, вы вынудили его попрощайничать?» Это удивительно. При жизни Умара, а это было 1400 с лишним лет назад, каждый ребенок, каждый, который рождался в халифате, получал пособие в день своего рождения. Каждый ребенок, если вы хотите узнать об истинной сути ислама, то изучите жизнь Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Он удивительный человек. Однажды в Медину прибыла группа путешественников. Умар сказал Абдурахману ибн Ауфу, давай позаботимся об этих путешественниках, устроим им комфортный отдых. Это был самый влиятельный человек на земле, Абдурахмад ибн Ауф, один из десяти сподвижников, которым при жизни пророк ассалям, обещал рай. На наш эквивалент он был мультимиллионером. Когда он скончался, его состояние было приблизительно 22 миллиона долларов. Я знаю, что отошел от рассказа о завоевании Иерусалима, но мне хочется рассказать эти истории вам, чтобы вы получили ценный урок относительно того, чему мы можем научиться у таких людей. Ромарда будет доволен им Аллах, самый влиятельный человек на земле, тот, кому при жизни был обещан рай, и Абдурахман ибн Ауф, мультимиллионер, и тот, кому также пророком, алейиссалату вассалям, был обещан рай при жизни, и они заботились об отдыхе посторонних людей, которых они совсем не знали. И эти люди также не знали их. У одной из матерей so they плакал they ребенок. И Ромар, да будет доволен им Алла, подошел к ней и спросил, почему плачет ребенок? Та женщина не знала, что он повелитель правоверных. So Прошло время, и ребенок опять заплакал. Ромар, да будет доволен, Аллах, подходит к женщине и говорит, Что ты за мать, что твой ребенок плачет всю ночь, а ты никак не смогла успокоить ребенка. Та женщина так и не зная, что это Ромар говорит. «Повелитель правоверных оговорил условия получения пособия детям, которые более не получают материнское молоко. Мне нужно это пособие, вот почему я оставляю этого ребенка, и он плачет». Тогда Умарда будет доволен им, Аллах спросил о возрасте этого ребенка, и она ему сказала его возраст. На что Умарда будет доволен им, Аллах сказал, «Не торопи его, пусть он спокойно кушает». Абдурахман ибн Ауф говорит, Клянусь Аллахом, я не могу описать, как сильно плакал Умар на утреннем намазе. Он плакал так сильно, что мы не могли понять, какие аяты он читал. После намаза Умар повернулся, и я обратился к нему. О Умар, сколько детей погибло из-за закона, который ты принял. После этого Умар, да будет доволен им Аллах, принял закон о том, что как только в халифате рождается ребенок, он получает пособие в день своего рождения. Умар сказал, если я доживу до следующего года, ни одна женщина не будет нуждаться ни в одном человеке, кроме Умара ибн Аль-Хаттаба. Я прослежу за тем, чтобы каждый ребенок, живущий в горах Йемена, получил такое пособие. Вот таким человеком был Умар, да будет доволен им Аллах. Итак, Омар продолжил свой путь и достиг местечка под названием Джабие. В этом месте к нему пришли сподвижники, чтобы навестить его. Это были Халид ибн Валид, Абу Убайда ибн аль-Джара и Шурахбиль ибн Хасана. Абу Убайда ибн аль-Джара был очень простым человеком. Сподвижники говорили о нем, мы так любили, когда Абу Убайда ибн аль-Джара улыбался. Не было улыбки прекраснее, чем улыбка Абу Убайда ибн аль-Джарраха. Почему? Потому что Абу-Убайда ибн аль является одним из участников битвы при Ухуде. Когда деталь от шлема вошла в щеку посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям, Абу-Убайда подумал, что будет неуважительным убрать эту деталь рукой, и он вытащил ее зубами, потеряв при этом один зуб. Затем он начал вытаскивать ее другим зубом и потерял второй зуб. И когда он улыбался, его улыбка напоминала сподвижникам о том, как он пожертвовал своими зубами ради посланника Аллаха, алейиссаляту вассалям. Итак, Абу Убайда приходит скромно одетый, а Шурахпиль и Халид пришли в красивых дорогих одеяниях. Сам Умарда будет доволен им Аллах в простой скромной одежде. И он спускается со своего верблюда, поднимает камень с земли и начинает бросать в них. Даже если спустя сто лет вы придете, будучи так одеты, я не пощажу вас. А прошло два года, тогда они снимают себе эти одежды, под которыми у них были кольчуги, и лишь тогда Умар успокоился. Все это происходило в Джабии. И он говорит Абу-Убайде ибн Аль-Джарраху, да будет доволен им Аллах, Абу-Убайда был тем, кому при жизни был гарантирован рай. Умар очень любил Абу-Убайду и даже говорил, если бы Абу-Убайда был жив, а он умер раньше Умара, он стал бы следующим повелителем правоверных. Итак, он говорит Абу-Убайде, а Абу-Убайда в то время являлся наместником Шама, важнейшего и одного из самых богатых регионов исламского мира, откуда шло все богатство. Итак, он говорит Абу Убайде, Абу Убайда, отведи меня к себе домой. Абу Убайда говорит, О, повелитель правоверных, почему ты желаешь навестить мой дом? Все, что произойдет, если ты окажешься у меня дома, у тебя пойдут слезы из глаз. Но Умар продолжал настаивать, Нет, отведи меня к себе домой. И Умар, да будет доволен им Аллах, направился к дому Абу-Убайда ибн-Аль-Джарраха. И снова, во второй раз в своей жизни, он совершает обход вокруг дома и видит, что в доме Абу-Убайда практически нет еды. И он говорит Абу-Убайде, «Абу-Убайда, я голоден, у тебя есть еда?» И Абу-Убайда приносит ему воду и немного крошек. И Умар смотрит на них и спрашивает, Неужели у тебя нет ничего кроме этого? На это Абу Абулбайда говорит. О, повелитель правоверных, мне этого достаточно, чтобы перебраться на другую сторону. Помните, как в свое время пророк Аллайис Саллат сказал, ⁇ Я путник, я отдыхаю в тени дерева и затем продолжаю свой путь ⁇ И Абулбайда сказал нечто похожее. Мне этого достаточно, чтобы перебраться на другую сторону. И Румарда будет доволен мало, начал плакать, говоря. «Эта земная жизнь изменила всех нас, кроме тебя, Абу-Убайда». Да, братья и сестры, эта земная жизнь меняет нас. Дунья меняет людей. Но Умар сказал, «Эта земная жизнь изменила всех нас, кроме тебя, Абу-Убайда». И Умар плакал при этом. А Абу-Убайда, да будет доволен им Аллах, сказал ему, «О повелитель правоверных, я же говорил, что не стоит приходить ко мне домой, потому что все, что могло произойти, это то, что ты заплачешь». Вот такова история, связанная с Умаром ибн Аль-Хаттабом, да будет доволен им Аллах, а ее конец мы расскажем в следующей лекции, иншаллах. Для Умара покинуть Медину было очень тяжело. Вы понимаете, насколько город Иерусалим был важен для Умара ибн аль хаттаба Он сделал дуа. «О, Аллах, я прошу смерти шахида в твоем городе». Авса, его дочь, услышала его слова, и они показались ей странными. Если ты желаешь смерти шахида, то тебе следует сражаться в битве, а не оставаться в Медине. Но то была мечта Умара, пасть смертью шахида в Медине, и Всевышний принял его дуа. Вот почему для него покинуть Медину было очень тяжело. За 10 лет своего правления он лишь дважды покинул город. Первый раз получить ключи от мечети Алакса, и во второй раз он вышел ненадолго в путь и вернулся. Он больше ни разу не покидал Хаджаз, поскольку хотел умереть в Медине. Но ради мечети Алакса повелитель правоверных, самый влиятельный человек того времени, проделал весь путь из Медины в Иерусалим. Это показывает степень важности мечети Алякса акса для Умара ибн Аль-Хаттаба, да будет доволен им Аллах. Иншаллах. Мы продолжим тему завоевания Иерусалима в следующей лекции.